Арксинусом числа а называется число b такое, что b принадлежит отрезку с концами минус 1 вторая пи и 1 вторая пи. Синус b равен а. Арккосинусом числа а называется число b такое, что b принадлежит отрезку от 0 до пи. Косинус b равен а. Арктангенсом числа а называется число b такое, что b принадлежит интервалу с концами минус 1 вторая π и 1 вторая π. Тангенс b равен a. Аркатангенсом числа a называется число b, такое, что b принадлежит интервалу от 0 до π. Котангенс b равен a.